Приветствую всех, и с выходом 5-го Анрила я решил записать вступительные лекции для того, чтобы помочь новичкам освоиться в 5-й версии для тех, кто хочет его начать изучать уже сегодня. Итак, лекция 1-часть первая, 1 первая. у нас это будет введение в Blueprint. В этой лекции мы войдем в чертежи, я объясню интерфейс редактора Blueprint Editor. Мы посмотрим, как создавать классы Blueprint, посмотрим на концепцию наследователей родителей-потомок, то есть наследование Blueprint. -ов. Дальше я покажу, как размещать узлы на графике событий, объясню выполнение графа Blueprint. И к концу первой лекции вы научитесь создавать классы Blueprint в редакторе, научитесь понимать различия между уровнями Blueprint и Blueprint классами. Также вы сможете размещать узлов узлы в графике событий. Поймете основную концепцию наследовать родитель потомок и поймете поток выполнения Blueprint. Итак, начнем с того, что такое Blueprint. Blueprint это язык визуальных сценариев, созданный Epic Games для Unreal Engine 4. Он используется в редакторе Unreal Editor. Для создания новых классов и игровых функций. Сценарий в Blueprint предоставлен графами узлов, соединенных проводами. Ну, вы можете увидеть на скриншоте, да, то, что у нас все ноды соединяются а, узлами, которые соответствуют цвету пина. Пин это у нас вот эти вот кружочки. Так, и слово blueprint также используется для обозначения игрового объекта, созданного с помощью blueprint. То есть конкретно каждый эктор да, у нас является blueprint. То есть в данном случае мы можем увидеть blueprint персонажа, за которого мы можем управлять. Давайте перейдем дальше. Итак, основные виды блупринтов. Первое это у нас Level Blueprint. Level Blueprint это чертеж уровня, который принадлежит соответственно уровню. Он используется для определения некоторых событий и действий конкретно на уровне. Уровень Blueprint может использоваться для взаимодействия с классами Blueprint Hector и для управления некоторыми системами, такими как кинематика и потоковая передача уровней. То есть, если вы смотрели какие-то уроки, ну, скорее всего, по четвертому Unreal, да, мы могли видеть старые уроки, где люди писали логику в Level Blueprintе, которая там определенно не должна была находиться. И Level Blueprint подходит только для логики, связанной с уровнем. Так, Blueprint класс это у нас определение данных и поведения, которые будут использоваться конкретным типом объекта. Класс Blueprint может быть основан на классе C++ или на другом классе Blueprint. Класс Blueprint используется для создания интерактивных объектов для игры и может быть повторно использован на любом уровне. Здесь мы можем увидеть картинку, на которой продемонстрированы да, классы, которые чаще всего используются. Object, Actor и Actor Компонент Классы. При создании нового класса Blueprint вы должны определить родительский класс. Все переменные действия родительского класса будут частью нового класса, который известен как дочерний класс или подкласс. Это понятие называется наследованием. Ниже приведены некоторые родительские классы. Это объект, базовый класс для объектов в Unreal Engine 4. То есть все остальные классы являются подклассами класса Object. То есть любой созданный вами Blueprint будет являться объектом в подклассе. Эктор это базовый класс, используемый для объектов, которые могут быть помещены или порождены на уровне. То есть экторы у нас могут размещаться на самом уровне, на ландшафте и тому подобное. Объекты же они хранятся только в памяти проекта. Компонент «Эктора» — это базовый класс для компонентов, которые определяют многократно используемое поведение, которое может быть добавлено к «Экторам». То есть компонент при создании компонента да, мы можем этот компонент с логикой, написанной в нем, встроить в какой-то «Эктор», и «Эктор», в котором находится этот компонент, уже сможет использовать логику из этого компонента. Следовательно, каждый Эктор является объектом, но не все объекты являются Экторами. Например, компонент Эктор – это объект, но не Эктор. Instance of Class. Экземпляр uh, – это термин, используемый для ссылки на объект класса. На скриншоте мы видим несколько персонажей, но они являются экземплярами одного чертежа. То есть мы видим четыре персонажа которые выставлены на сцену, но это всего лишь экземпляры одного BP Player, да, как в нашем случае созданного персонажа. И мы видим здесь да, BP Player, BP Player 2, 3, 4. То есть это копии, которые находятся на уровне. Ну и, соответственно, при определенной логике мы можем переключаться между ними э, при управлении. Так, генерация Blueprint классов Чтобы создать новый класс Blueprint в панели сверху мы нажимаем кнопку Blueprint и выбираем New Blueprint класс Это немного отличается от четвертой версии, поэтому на это нужно обратить внимание. Следующим шагом является выбор родительского класса для нового блокпринта. На изображении справа показаны наиболее часто используемые классы, перечисленные в окне. Также мы можем выбрать какой-то класс, который не находится у нас по дефолту в этом окне. да? Мы можем нажать сюда All Classes и выбрать нужный нам класс уже из списка, либо же использовать поиск. Также мы имеем возможность конвертации уже какого-то объекта на сцене, который, соответственно, будет являться Эктором, в Эктор, с которым мы можем работать и прописывать в нем логику. Для этого мы выделяем Эктор на сцене. Дальше мы нажимаем на эту кнопку. У нас появляется это окно Create Blueprint from Selection, то есть создание блупринта от выбранного объекта, в нашем случае это Point Light, и а, здесь мы можем увидеть иерархию, которая показывает нам, а, как у нас здесь все наследуется, то есть у нас идет Object, дальше у нас идет Actor, Light и Point Light. А, и также мы можем выбрать, что это может быть. Это может быть новый подкласс, либо же это может быть Child Actor то есть который будет наследовать логику от PointLight. А новый подкласс, он будет полностью изменяемым при создании. И уже в следующей части мы разберем интерфейс эдитора 5-го Unreal, как с ним работать и что в нем делать. Поэтому всем спасибо за просмотр и всем пока.